спасибо за угощение ты все съел сделай что-нибудь иначе я не смогу вернуться да положись на меня а, да ладно он даже не может нормально двигаться Кайдо, жди меня Каким большим вы стали? Разве это не интригующе? Мой киборг! Хочу увидеть научное достижение Джаджа! Приготовься, черная нога! Черт, от этого нет толку! Мы с тобой единственные в своем роде. Давай дружите, Винсмак! Не называй меня так! Не путай меня с этим сумасшедшим ученым! Дьявольская нога! Дра! Блени! Кровь говорит сама за себя. Я повар соломенных шляп! Эта борьба пустая трата времени. Заткнись! Я отрежу тебе эту ногу и твои драгоценные руки. Я тебе не позволю! Эй, Кинг! Как ты смеешь? Ты сделал идеальную приманку, вот ей воспользовался. После того, как я наиграюсь с тобой, сынок Джаджа станет следующим. Я уже здесь. Будь ты проклят. Если бы ты женился на пудинг, мы бы не объединились с этими идиотами. Я могу простить других. Это он, господин! Вот значит как. А ну-ка подерись со мной! Я отомщу за Педро! Я не позволю тебе уйти! Просто очнись уже! Маримо! Вот он! Руноозоро!